Добрый день, с вами компания Alterair. Меня зовут Денис. Поднялась у нас тема за последнее время, и она очень такая стала больная для населения Украины. Это как э, осуществить систему отопления без газа. А большинство людей, которые приходят к нам и хотят получить ответы на поставленные вопросы, как э, сделать систему отопления без газа, э, первый момент, который мы обсуждаем, это дом или квартира. Почему мы обращаем внимание дом и квартира? Квартира, которую мы покупаем на сегодняшний день, квадратный метр, они уже построены и сделаны из какого-то определенного материала, конструктива то есть стены, окна, то есть мы получили от застройщика непосредственно какой-то квадратный метр, на который мы повлиять практически ни на что не можем, то есть стенку мы не можем перестроить, переутеплить ее не можем максимум, что мы можем это перестеклить полностью наш, нашу квартиру поэтому разобьем на два этапа квартиры, и дом, больше будем сейчас говорить о домах соответственно уже вывод будет уже по квартирам в домах, когда люди начинают строить дома самое первое то что они должны понимать что дом это некий термос да, в котором есть конструктив стены пола фундаментов кровли окон и все это прочее то есть первым этапе мы должны четко понимать то что мы не должны рассматривать что у нас сейчас там будет электрокотел тепловой насос газовая котельная твердотопливный котел нам надо сначала разобраться с нашим конструктивом. То есть эффективность конструктива зависит уже на теплопотери, на теплопоступление, непосредственно в летний период времени. И следствие чего мы будем уже получать некую систему отопления, которого будем применять. То есть по ДБН Украины у нас Температурные режимы, которые рассматриваются для зимнего периода времени, это минус 22 градуса, Киевская область. А внутренняя температура была по dbn 22, а сейчас она опустили в 2022 году до плюс 18 градусов. То есть в этом диапазоне температур у нас есть теплопотери полностью нашего здания. Что тут надо обратить внимание? Большинство людей строят по методике... Достаточно, будет достаточно. Будет достаточно, будет достаточно. То есть приходит, не каждый понимает, зачем э, стена должна быть определенной сопротивление и, соответственно, как мы должны добиться этого сопротивления термического сопротивления квадратного метра. То есть это воздействие э, холода на стенку, и какое количество тепла уже будет непосредственно терять наше здание. Рекомендации, которые можно сказать э, на сегодняшний день. Э, эффективное здание, это когда сопротивление нашей стены... Получается приблизительно R, термическое сопротивление, где-то около, около 4,5-5. Мы все прекрасно понимаем то, что система отопления и принцип работы системы отопления таким образом, что у нас греется помещение и тепло всегда у нас поднимается вверх. То есть 60% теплопотерь здания это непосредственно у нас кровля. То есть термическое сопротивление кровли, то есть теплоизоляторы, которые мы будем применять, и материалы мы будем применять, по кровле должны не менее быть 6. И тут должна быть не только... Само понимание, то что мы изолятор положили и сделали кровлю, R сопротивление 6. А еще должны понимать, что материал уложен таким образом, чтобы не было свещей, не было каких-то зазоров, которые могли бы нам ä, давать возможность уходить в тепло и непосредственно через кровлю. А, частая ошибка, когда люди начинают строить дома а, по старинке, все закладывали теплоизоляционный материал на основу первого этажа, то есть на подушку первого этажа под бетонную подушку или на бетонную подушку. Пенопласт, полистирол там до 5 сантиметров. Это на сегодняшний день маленькое значение, которое очень сильно выражается. Если мы берем наш квадрат здания, у нас периметрально есть... Три сечения. Первый отрезок, второй отрезок и центр. То есть вот это сопротивление, которое ближе к стене у нас получается, оно очень холодное. То есть мы должны делать такие высоты, нам рассчитывать по заливке пола, чтобы у нас был теплоизоляционный материал не менее 80 сантиметров лежал. Это считается норма, чтобы мы, когда ложили на первом этаже теплый пол, не прогревали непосредственно нашу землю, ну, не отправляли тепло частично именно в землю. Должно правильно быть утепление конструктива фундамента. То есть фундамент – это тоже воздействие холода, которое у нас проникает непосредственно в помещение, и это воздействие происходит уже на теплопотери самого здания. То есть, когда мы сделаем правильный конструктив здания, это уже константа 100%, в которую вложена а, основа, то есть миним, минимальная теплопотеря, максимальная термос, максимальное сбережение именно энергии. Потому что если мы можем стол, стул, там, кровать взять сегодня, выкинуть и поставить новые, конструктив здания в доме вы уже не сделаете, нормальные уже последствия не переделаете. То есть это очень будет дорогостоящее уже решение переделать что-то, если ты изначально не сделал правильно. Тут надо обратить внимание, в системе, в системе при системе отопления или при разработке конструктива здания у нас есть такой фактор, как в грязных зонах э, разрабатывать с архитектором винканалы, которые будут забирать воздух с санузлов, гардероб, ванных комнат и точно еще над жарочной поверхностью воздух. То есть на сегодняшний день нормальных цивилизованных странах, Германия, в которой разрабатываются конструктивы здания, там применяется система вентиляции с рекуперацией тепла. И в большинстве случаев э, эти венканалы просто физически не строят. То есть на сегодняшний день один канал для двухэтажного здания, приблизительно это материал кирпич, работа дяди Васи, который будет это, делаться, конструктивы этого канала, приблизительно будет стоить 10-метровая линия, ну плюс-минус где-то до 10-12 тысяч гривен. То есть эти винканалы, они как мягко говоря, сказать, как раковая опухоль, которая постоянно утилизирует у нас тепло на улицу. То есть эти каналы для дома не нужны. То есть если мы рассматриваем энергоэффективный дом с энергоэффективным пребыванием какое-то инженерного решения эти винканалы заменяются общеобменной вентиляцией с рекуперацией тепла. То есть каналы мы не строим, мы на них экономим непосредственно деньги. И ставим систему вентиляции с рекуперацией тепла Потому что если мы сделали классный конструктив И начинаем судорожно открывать окна У нас получается то, что для того, чтобы получить нормальную вместимость углекислого газа в помещении, где мы находимся Нам постоянно напроветривание. То есть мы запускаем холод, мы запускаем тепло ну, Мы говорим уже там про пыль, про какие-то вещи Но мы запускаем не ту энергию, которую мы пытаемся саккумулировать внутри Летом это холод, зимой это тепло Поэтому система вентиляции это основа энергоэффективного здания. Или даже применение к этому конструктиву, который мы поставили. Какую вы будете эту же систему вентиляции делать и каким образом она будет построена, это вы можете посмотреть в наших предыдущих видео, там, где рассказывается про общую обменную вентиляцию. Но самое главное понимание, то есть если у нас ВИН-канала нет, у нас санузел должно в любом случае забираться влага, и должна эта влага куда-то утилизировать. Если у нас был бы венканал, мы эту тепло и влагу утилизировали бы на кровлю непосредственно центробежным или осевым вентилятором. Но когда мы делаем общий обменную вентиляцию, мы подаем в чистую зону, чистый воздух, забираем в санузле, пропускаем это все через рекуперацию. То есть, в санузла ванной комнаты мы забираем влагу, тепло, отправляем на те же самые рекуператоры. Центр, о, центральный рекуператор Который имеет энтальпию Мы нагреваем холодный воздух и еще таким образом Пассивным образом Увлажняем помещение Когда мы получим уже с вами Классный конструктив Когда мы получим фактор неоткрывания окон Или скажем так проветривания С точки зрения центральной системы вентиляции Вот тут мы должны уже осмотреть что под эти конструктивы или что под желание клиента непосредственно должно быть как основа системы отопления. Снова возникает вопрос по отношению газа, который говорят, что его не будет, или в малом количестве, или отсутствия его. Тут у людей начинается вопрос, чем мы можем заменить газовую котельню. Вариантов на самом деле у нас немного, это только электрика. Электрика, либо твердотопливные котлы, либо это пиролизные котлы, либо это на брикетах, пилетах с автоматической подачей но э, мое отношение по отношению к системе отопления на твердотопливых котлах очень скептическое, потому что система отопления довольно если правильно и строить дорогостоящая она небезопасная она постоянно требует физического вмешательства человека и контролем за самим твердотопливым котлом или ну, твердотопливым котлом и стоимость Всегда пропорционально. Поднялся газ, поднялся, поднялись дрова, поднялась электрика. Оно все растет. То есть твердотопливные котлы или те котлы, которые работают в этом топливе это пилет, брикет или либо дерево. Они имеют право быть там, где нет у человека малое количество электрики, то есть подачи от государства и отсутствие полного газа. Но на таких сегодняшних днях, в сегодняшний день, таких. Домов очень довольно мало. Может быть, это какой-то загородный дом там, при, в лесу или в хозяйстве каком-то. Такое имеет право на существование. Но большинство на сегодняшний день рассматривают это два варианта, если мы хотим отказаться частично от газа. И перейти на какой-то альтернативный источник. Альтернативный источник это может быть электрокотел. Это может тепловой насос, который делится на два класса. Это воздух-вода, либо геотермальный. Будем рассматривать поэтапно. Первый вариант это у нас электрокотел. Электрокотел в классической форме имеет право делать две функции. Первая функция это режим отопления. Вторая функция это режим горячего наснабжения. То есть это у нас есть некая машина, мы говорим, что у нас есть конструктив. Компания инженерная должна согласно вашего конструктива посчитать теплопотери. И эти теплопотери будут у вас рассчитаны минус 22, плюс 18. При каких-то ваших параметрах внутренней температуры, к вы желаемой, от 18 до плюс 22, у вас появляется какая-то мощность котельни. В эту мощность котельни закладывается фактор нагрева. То есть там стоит, скажем так, двухходовой клапан, который позволяет работать по двум принципам. Нагреваем буфер, о, бак ГВС какое-то количество литра воды. Нагрели его по термостату. Термостат сказал, что мы нагрели до этой температуры. Переключается двухходовой клапан и работаем на систему отопления. Это может быть задействовано теплыми полами. Это может быть задействовано э, системой радиаторов. Это быть внутрипольные конвектора. Это ну, все любой источник энергии, который может генерировать тепло. Большинство людей на сегодняшний день это двухэтажные здание средняя квадрат средняя квадратных метров это приблизительно до 200 ставить э, на электрокотле э, 200 300 квадратов это не рационально потому что большие будет э, потребляемой мощности то есть большой надо вот электричество которое возможно у этого дома не имеется то есть это надо расширение получать у государства допустим у вас там есть 10 кВт, а вам надо только на электричество на отопление 15 киловатт то есть вам надо расширять электрическую мощность следствующие. Надо платить деньги, делать проект, возможно, надо будет там подстанцию менять. Но это ведет за собой большие последствия, потому что все ринулись в электрическое отопление, и наши сети не просто не выдерживают таких нагрузок. Тут надо обратить внимание: не каждый человек может поставить второй вариант, который мы говорим про тепловые насос это воздух-вода либо геотермальный. Но каждый человек имеет право построить так свою систему отопления. В первую очередь мы сейчас говорим про электрокотел. Что в перспективе можно было модернизировать котельню с электрокотла на тепловой насос? Что для этого надо сделать? Компания инженерная, которая разрабатывает теплотехнический и конструктивы инженерии, должна учитывать под, ваши, под ваш дом, под ваши квадратные метры, самый главный фактор низкотемпературный режим. Что такое низкотемпературный режим? Это работа электрокотла, любого источника энергии при низкой температуре. Чем ниже температура, тем а, большая вероятность, что завтра или послезавтра, или через год, или через два года вместо электрокотла вы можете поставить просто а, тепловой насос воздух-вода. Вот он, допустим, находится в компании Wisman. Неважно, какой у вас бренд будет, но вы его можете модернизировать в свою котельню, потому что электрокотел стоит условно там 600 700 евро а тепловые насосы начинаются с тысяч евро поэтому разница очень существенная то есть когда вы делаете систему отопления на электрокотле ваша задача сделать максимально везде теплые полы задача номер номер один причина и следствие потому что тепловой насос не работает на радиаторах точнее он работает но у него очень маленькая степи простым языком это кпд то есть тепловой насос с одного киловатта электричества должен где-то с приблизительно тепловый насос, воздух, вода сделать 3,5 киловатта тепловой энергии. Для этого надо ему низкой температуры подачи, то есть, соответственно, мы делаем вывод, это пол, теплый пол, потому что там температура 28 до 30, и это большие у нас появляются теплообменники, которые могут генерировать большое количество тепла. И на низкие температуры э, часто задаются вопрос: а что же делать, потому что тепловой насос там при минус 15, минус 20 не будет работать. Да, у него эффективность очень сильно падает, если мы говорим воздух-вода. Но если мы говорим, что тепловой насос у нас... Есть электровставка в нем, как пока практика у всех 9 кВт. Если этой электроставки хватает, у нас вспомогательным элементом является реально у теплового насоса, это электровставка. То есть она, тепловой насос до какой-то точки бивалентности работает, потом его не хватает и подключается электроставка и дополняет его нагрев буферную емкость. Тут обратить надо внимание, что средняя температура по Киеву, по Киевской области это плюс-минус где-то 6. 5 градусов, плюсовая температура, то есть в 85% случаев до 200 квадратных метров, если мы имеем дом, мы полноценно можем сделать систему отопления. Это электрокотлом, если рассчитывать в перспективе ставить тепловой насос, воздуха вода. Но константа Должна быть низкотемпературный режим, то есть везде теплые полы. Первый, второй этаж, спальни. То есть, если мы сделаем первый этаж теплые полы второй спальни, эффективность теплого насоса падает в разы, потому что тут у нас будет комфортно, а там при таком теплоносителе, на втором этаже, радиатор эффективно не будет работать. Радиатор, если подбирается, если уже такая ситуация стоит, радиаторы должны подбираться на температурный режим, это 40 градусов. Не выше, ни 45, ни 55 не 60 градусов, как у конденционных котлов подбирается, а не выше 40 градусов. То есть, соответственно, теплообменники наших радиаторов будут очень большие, чтобы генерировать то количество тепла, которое нам надо для той комнаты. Но рекомендация это только теплые полы. То есть, если мы все-таки не можем позволить на первом этапе построить систему сразу на тепловом насосе, мы говорим то, что мы можем поставить электрокотеву. Недостатки электрокотла это большие водные мощности, а должны быть. Если вам выделили 10 киловатт, только для участка, А у вас с них реально 7 или 8 киловатт только типа, съедает электрокотел при низких температурах. Но следственно у вас там остается статок, который. Но относительно ничем вы не спасете Ни, ни освещение, ни холодильники, ни техника, ни э, скважина не будет работать Мы понимаем то, что этих 8 кВт, если мутрированы ну, каких-то 8 кВт У нас задействовано отопление при минус 22 Но я понимаю, что у нас средняя температура рабочая это минус 7 Средняя отопительная плюс 5, плюс 6, плюс-минус то есть нам четко надо понимать, какая у нас водная нагрузка, что мы можем выделить на систему отопления и какой результат мы получим на выходе. Но в любом раскладе, делая систему отопления на электрокотле, надо заложить это все в низконтемпературный режим, чтобы в перспективе снять электрокотел, поставить тепловой насос, и у вас дальше работает система только за счет теплового насоса. Только маленький «но». Когда вы делаете котельную на электрокотле, надо заложить коммуникации от наружного блока до внутреннего блока, это фреованная магистраль, чтобы потом не штробить и не прокладывать, не прокладывать ее по, по факту. Второе, это уже второе оборудование, технологии, это уже тепловые насосы. Вот тут уже надо рассматривать глобально. Тепловые насосы есть двух типов. Первый тип это, ну их три типа на самом деле есть, это воздух-воздух, это классический кондиционер, который настенного типа, но который может работать в низких температурах, но это оборудование не применимо в наших широтах при наших температурах. Это неэффективно. Самая эффективная технология и те квадратные метры, которые мы сейчас строим, распространенные, это 200 квадратов, это воздух-вода. Компания Altair снова же рекомендует все делать расчет как низкотемпературный. Если предыдущий вариант электрокотел, мы говорили, что он делает два варианта, либо работает на нагрев горячей воды в буферной, ну, бак ГВС, либо переключается двухходовой клапан, мы греем э, ну, греем температуру в коллектор и там насосными группами, потом уже отбираем непосредственно тепло там на радиаторы, на теплые полы. теплового насоса принцип тот же самый, но у него только три уже фактора в работе. То есть это отопление, это горячего водоснабжение, это система охлаждения. Когда мы имеем одноэтажное здание, у нас никогда не бывает проблем сделать теплый пол на первом этаже. Для того, чтобы у нас был два, если у нас два этажа, всегда надо рассматривать второй этаж и спальни тоже теплыми полами, везде. Если по какой-то причине вы хотите положить основу пола, это деревянные полы, вам надо переходить с теплых полов на теплые стены. То есть те квадратные метры, которые должны быть, генерировать то количество тепла, которое имеет ваша комната по теплопотерям, мы должны его сделать теплыми стенами. Вследствие чего у вас возникает 80% случаев этого теплого пола хватает. При низких температурах тут возникает два момента. Если у нас окна в пол, что очень часто распространено, потому что мы хотим всю красоту, Тут есть два варианта событий: либо ставить внутрипольный конвектор, рассчитывайте на температурный режим 40-45 плюс-минус градусов, и у нас теплый пол работает на постоянную температуру поверхности 24-26 градусов ⁇ зона комфорта. Если этой температуры, которая генерирует тепло с теплого пола с квадратного метра, не хватает, под термостат у нас включается внутрипольный конвектор и догревает температуру давно до заданной, которую мы хотим в комнате. У нас убирается инерция, потому что большинство людей хотят, хочу только теплый пол и все. Имеет право на существование, но при низких температурах вам надо будет так нагревать пол, чтобы он мог сгенерировать то количество тепла в зависимости какие теплопотери по помещению это реально да это будет горячо ходить обходим в тапочках но возникает потом вопрос резкая температура минус 15 0 Теплый пол двое-трое суток Еще будет генерировать тепла, Потому что там тонны, тонны бетона перегретого Инерцию эту надо убирать Если человек осознанно идет на этот поступок Это его имеет право Он имеет на это полное право И он с этим сам живет В 90% случаев мы делаем теплый пол Это температура стабильная 24-26 Комфортно что плюс 6 за бортом Что минус 22 за бортом Это нога и какой-то генерации Если окна в пол Внутрипольный конвектор Который генерирует тепло чтобы убрать эту инерцию. Конвектора эти бывают, внутрипольные конвектора, еще двух типов. Как холод, тепло и как просто тепловые. То есть можно рассматривать на летний период времени переключения, когда на холод этот внутрипольный конвектор будет генерировать холод. Но очень дорогая система, она там компании Kampman разработана, есть еще другие производители, но не очень дорогие на рынке Украины. Поэтому, когда приходят у нас люди и мы видим то, что у них существует подоконник, высота там 700-800 миллиметров. Тут возникает вопрос и элементарный, как правильно это все сделать. Снова константа. Теплый пол. Под подоконник у нас ставится место радиатора, так называемый фанкойл. Фанкойл напольного типа, точнее настенного типа, он выглядит как радиатор, только имеет лоток свой сбора конденсата имеет теплообменник по которому движется либо зимой тепло тепло ну, горячая вода или летом холодная вода плюс 7 плюс 9 градусов Естественно, мы можем этим фан-койлом нагревать догревать помещение при низких температурах и в летний период времени полноценно иметь позонное охлаждение комнат любой тепловой насос имеет свою погодозависимость да то есть мы можем нарисовать то есть мы когда проектанты делают теплотехнический расчет, мы поднимаем теплопотери при старте дома, там на улице плюс 12, уже запускается отопление или 8, или 9, и минус 22. То есть это кривая. То есть мы понимаем, в какой точке, какую температуру должен тепловой насос сдать. Погода зависимость обязательная, потому что на выходе из дома, когда мы выходим в 7, 8, 9 часов утра на работу, температура может быть 10. В днем она может быть уже 0. И сама модуляция теплового насоса должна говорить, какую температуру, которая она видит за бортом, мы должны подать непосредственно в буферную емкость, а с буферной емкости потом отправить в коллектор, а потом отправлять насосными группами там, в полы, в куда мы это захотим. Если предыдущий вариант с электрокотлом, у нас 1 кВт мы покупаем в государство, 0,9 кВт тепловой энергии получаем. Почему 0,9? Потому что переобразование с электрической мощностью в тепловую мы теряем какие-то там проценты на преобразование это у теплового насоса если мы делаем везде снова константу низкой температуры полы и ставим фан-койлы один к три с половиной то есть с одного киловатта электричества за которое мы заплатим деньги мы получаем три с половиной киловатта тепла до 2021 если не ошибаюсь года э э э у нас была программа Люди, которые не имеют подвода газа на участке, государство выделяло 3000 кВт часов с 50% скидкой. То есть это снова еще раз, это восстает сейчас снова на 23 год на законодательном уровне, хотят снова вести эту программу, то есть с 1 кВт, который разделить на 2, мы получаем 3,5 кВт тепла. То есть окупаемость еще быстрее становится. То есть Следственно, у нас есть в любом раскладе ночной период времени, который у нас имеет 50% скидку. То есть тепловой насос, даже без этой программы или электрокотел, ночной период времени в два раза меньше вы за это платите. Потому что ночной период, он рассматривается как... Если тариф вашего счетчика подразумевает 50% скидку на ночной период, и он может это считать, вы можете этим воспользоваться. Тепловые насосы геотермальные ничем не отличаются практически от, тепло... от тепловых насосов воздух-вода, кроме маленького «но». У нас температура воздуха в тепловом насосе, воздух-вода предыдущего варианта, может колебаться плюс 12, плюс 14, минус 22 очень низкие температуры. Чем ниже температура, тем этот оси меньше становится. У геотермального это имеется скважины. Опускают, туда погружаются свои зонты, которые контактируют с землей и с какой-то оболочкой водяной. То есть температура земли, это по 75 метров плюс-минус скважины эти делаются. Количество их рассчитывается в зависимости от теплопотерь самого здания. Тут возникает вопрос, то что среда обетования вот этого э -э -э зонта у нас стабильная на старте запуска системы отопления то есть это плюс 12 плюс 14 градусов Да, ближе там к середине зимы у нас уже там плюс 6 будет там уже там на конце зимы у нас там уже даже 0 градусов под землей быть но в ну, в любом раскладе температурный режим земли намного выше температуры чем поверх, воздух во время зимы когда мы работаем на тепловом насосе воздух- вода Вследствие COP или КПД, простым языком, теплового насоса геотермального с 1 кВт, это приблизительно 5. То есть 5-5,5, даже можно до 6 дойти. То есть, но тепловые насосы геотермальные компания Альтераэр рекомендует рассматривать от площадей 250 и выше квадрата к метру. Потому что оценочная стоимость земляных работ, геотермального поля, намного выше, чем просто купить тепловой насос, воздух, вода. То есть окупаемость его очень будет долгая. Если человек хочет четко получить результат хорошего COP, и он хочет его применить ее в доме, там, хоть 150 квадратных метров, имеет право на существование, но это четко надо математику считать и смотреть, какая разница. Воздух, вода и геотермально. Если окупаемость его там будет заоблачная, окей, это, это человека право выбора. В Европе, допустим, это спонсируется, то есть датируется, не спонсируется, датируется государственная если вкладывает человек там, в солнечную активность, допустим, фотомодули, модули, коллектора, тепловые насосы, они датируются непосредственно Евросоюзом да, в эту технологию. К сожалению, в Украине этой дотации никакой нету. Поэтому рассматривать надо все системы еще по бюджетам. Надо обратить внимание, часто задают вопрос: но если у меня все-таки мы поставили воздушный тепловой насос, электрокотел либо геотермальный котел, а если у меня не будет электричества? Что ж мне делать? Мне ставить, что мне делать? Ну, как показывает практик, если нет электричества, то ничего вы уже не сделаете, в принципе. Нет электричества, но ну, У тебя, у вас не работают ни насосы, у вас не работают ни холодильники, ни тепловой насос, ни газовый котел. Ничего не работает. Тут возникает вопрос, что может генерировать? Генерировать у нас может быть либо солнечная электростанция, которая имеет аккумулирующую емкость, что не является скажем так украинскую мою дать сильно а, либо это может быть дизель генератор бензиновый генератор который будет у нас генерировать непосредственно электричество понятно что на газовом котле если бы вы работали у вас только должна чтобы наработали насосные группы электроника самого газового котла на электрокотле это потребление будет в разы больше а, на тепловом насосе воздух вода это потребление электричества будет меньше и самое низкое потребление электричества это будет на геотермальном тепловом насосе. Тут возникает вопрос, если все переживают с точки зрения, что там может электричество в Украине не быть. Ну, если такой случай произойдет, мы только можем вернуться к тому, что полить дрова непосредственно, если есть у кого-то это камины. Поэтому рассматривать, что электричества нет, в любом случае вам надо ставить дизель какой-то источник бесперебойного питания, который вы заводите. И он на тот процесс времени, если это обрыв в сети может произойти, либо на сутки включена, чтобы у вас была мощность, которая может генерировать тепло либо через электрокотел, либо через тепловой насос воздуха, либо через геотермальный. Очень много поступает звонков с событиями, которые произошли в Украине, перепу... потому что люди переживают, то, что газа не будет, будет холодная зима. Очень много людей хотят отказаться от газа и перейти куда-то. То есть какой-то именно раздел. Но раздел это снова электрокотел, тепловой насос, либо э, воздух-вода, либо геотермальный. Тут очень все сложно. Как пока практика, люди, которые делают замену газового котла на что-то другое, этим домам уже десятки лет. Когда ты пытаешься человеку показать технологию построения нового дома, когда ты имеешь стенку теплую, R там 5, а у него 3 или 3, еще даже может меньше быть кровля у кого-то 6 а у него или у нее там два с половиной три с половиной то есть ты понимаешь то что дом картонный то есть он тратит много-много энергии надо надо тратить энергии чтобы добиться результата комфорта от температуры и эта температура потом когда мы сгенерировали, просто вылетучился из дома. Почему мы начали это видео, что не надо зацикленно идти по принципу, что у меня будет генерировать тепло, надо зацикленно идти, как сохранить это тепло. То есть это раз ты туда вложил деньги, тепловой насос можно поменять на что угодно. Двери, все, что можно в доме погулять, то, что вы видите, все, что реально у вас зашито, уже залито бетоном, вы никогда не поменяете. Не переделаете стены. Поэтому 90% случаев люди, которые имеют старое жилье, которые переходит с газу котла, имеют большие сейчас расходы, это факт. Тут очень все сложно. В большинстве случаев мы рекомендуем им делать инвестицию денег, это переделку, утепления кровли и утепление стен. Второй момент. Все котлы, которые стоят у них, они не являются кондиционными. Замена котла на кондиционный – это уменьшение газопотребления потребления приблизительно 30%. То есть... Человеку нерезонно перебрасываться с газового котла, ставить тепловой насос, потому что он не будет у нее работать. У него будет холодильная камера в доме, он не нагреет никогда реально температуру воздуха до 18-20 градусов. И эффективность COPI у него будет очень низкая. Поэтому инвестиции реально в дом, это в конструктив. То есть, если человек пришел, если у него все плохо со стенами, если у него плохо все с на, утеплением кровли, первое начальное упор туда. Потом уже можно думать, что, чем и можно заменить газовый котел. Если дом технологически был построен уже качественно, правильно, но ну, у него существует газовый котел, и он существует высокотехнологичная технология, как кондиционный котел, Тут имеет право на существование посчитать тепловой насос, воздух, вода, либо гетермальный, и поставить ему как ведущий тепловой насос, а при какой-то точке бивалентности, когда уже тепловой насос, особенно воздух, вода не справляется, подключается газовый котел. К каждому дому есть индивидуальный расчет, потому что эта точка бивалентности она смещается у каждого дома, от минус 7 до минус 12 градусов, то есть в зависимости от конструктива здания. Системы вентиляции, то есть это очень все-все зависит, потому что вентиляция 30% у нас съедает энергоресурсы, открытые вот наши окна, чтобы проветрить, чтобы у нас вместимость углекислого газа была в доме. Поэтому рассматривайте, вывод давайте сделаем, рассматривайте свой дом, как правильно построенный конструктив, в который вы инвестируете свои деньги. Второй момент. Рассматривайте, пожалуйста, в системе конструктива дома отсутствие венканала и применение системы вентиляции подачу в спальню, забавших в санузле. Даже генерация температуры в виде пара открытой горячей воды – это генерация нагрева холодного воздуха и пассивного увлажнения. То есть не выбрасываем тепло на улицу. Конструктив система вентиляции, а потом уже рассматривайте с инженерной компанией, что вы туда будете технологически вводить. Это газ имеет право на сущность электрика, электрокотел, либо тепловые насосы, воздух, вода, либо геотермальный. Но все должно быть с возможностью реконструкции. Делайте низкотемпературный режим. Низкотемпературный режим ⁇ это теплый пол. Всем спасибо, ставьте колокольчик и... Обращайтесь в компанию Альтерэр за консультацию вроде вентиляции, отопления, водопрода канализации и кондиционирования. Пока!